Накануне состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана с президентом Турецкой Республики. Сорумба Джеймбеков поздравил Раджепа Таипа Эрдогана с успешным проведением муниципальных выборов Турецкой Республики и победой партии «Справедливости и развития». Во время телефонного разговора главы государства обсудили вопросы двустороннего партнерства и ход реализации ранее достигнутых договоренностей. Глава Кыргызстана пожелал своему турецкому коллеге больших успехов и крепкого здоровья. С 19 марта на Кыргызско-Казахском участках государственной границы был усилен контроль в отношении транспортных средств, загруженных товарами народного потребления. При этом каждое транспортное средство, перевозящее товар, подвергается тщательному досмотру, в связи с чем время пересечения границы значительно увеличивается. Так, по данным мониторинга Минэкономики, на 7 утра 1 апреля на пункте пропуска Актелек-Автодорожный простаивают около 230 грузовых автотранспортных средств. В настоящее время скопилось более 250. Кыргызстан в связи со сложившейся ситуацией считает, что проводимые казахстанской стороной дополнительные меры контроля являются нарушением норм права Евразийского экономического союза и ограничивают свободу передвижения товаров основополагающих принципов функционирования единого рынка ЕАЭС. На границе осуществляется проверка и сканирование таких документов, как международная товарно-транспортная накладная, счет фактура техпаспортно-транспортное средство и талон о прохождении границы. Министерство экономики предложило правительству инициировать отзыв членов коллегии Евразийской экономической комиссии для проведения консультаций по сложившейся ситуации на границе. Ситуация крайне неприятная. С 19 числа мы мониторим ситуацию. То есть фактически, что мы сегодня наблюдаем на границе, государственный комитет по доходам Республики Казахстан установил негласный таможенный контроль или скрытый таможенный контроль, потому что на пунктах пропуска государственной границы работают сотрудники фискальных органов, которые фактически осуществляют очень жесткий досмотр грузов, которые проходят через казахско-кыргызскую границу. И в результате вот этих действий, которые являются явным нарушением основных базовых принципов договора о Евразийском экономическом союзе, в частности 25-й статьи, которая не допускает никаких административных процедур, связанных с фискальными мерами и вообще никакого государственного контроля, нарушая тем самым эти требования, требования договора, казахская сторона наносит значительный экономический вред нашим предпринимателям, которые занимаются этим видом деятельности. При этом я хотел бы отметить, что здесь касается не только товаров народного потребления, но до сих пор у нас на границе стоят грузы, связанные как бы с продукцией, произведенной нашими фермами. Это касается картошки и яблок. ГКМБ задержал члена Международной террористической организации, который помогал вербовать кыргызстанцев в Сирию. По информации ведомства, в ходе проведенных оперативно разыскных мероприятий по выявлению и пресечению каналов вербовки и отправке рекрутов ряды международных террористических организаций, запрещенных на территории стран, совместно с партнерскими службами задержан 24-летний гражданин. Установлено, что задержанный, находясь на заработках за границей, поддерживал устойчивую связь с неким кыргызстанцем ранее задержанным ГКМБ по факту причастности к деятельности МТО и осужденным на два с половиной года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. По показаниям задержанного в период пребывания за рубежом, он помог гражданину нашей страны выехать в Турцию с дальнейшим выездом в зону боевых действий Сирии. В целях финансирования деятельности Международной террористической организации он отправлял ему деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. На столичных автовокзалах будет наведен порядок. Это коснется как двух крупных вокзалов города, так и более мелких точек скопления междугородних такси в районе Ошского рынка. Также в течение трех месяцев будет решен вопрос беспорядочной парковки. Подробнее в материале Бекмамата Санбекулу. Вокруг Ужского рынка множество точек отправки междугородних такси. Так, пересечение улиц Чуйкулиева и Кулиева-Токтугула становятся стихийными автовокзалами. При этом там нет никакого порядка и деятельность перевозчиков не контролируется. «Причина того, что мы сейчас видим, в том, что в течение последних лет эта сфера не контролировалась государством. Перевозчики не лицензируются, не предусмотрен госорган, который контролировал бы их деятельность. Необходимо создать единую систему контроля за перевозчиками, чтобы каждый работал согласно закону. Тогда мы решили бы множество проблем». В подобных бесконтрольных условиях водители зачастую пренебрегают безопасностью пассажиров ради дополнительного заработка. Дальние рейсы выполняются один за другим без полноценного отдыха. Как следствие, повышается аварийность, и смертность на дороге. Исправить ситуацию может внедрение строгого графика для водителей». «Главная наша задача – это сохранить жизнь пассажиров. Сегодня легковые авто микроавтобусы двигаются по самым разным маршрутам, как внутри страны, так и за рубеж. Преодолеваются огромные расстояния. Жизнь и здоровье пассажиров должны быть гарантированы с момента покупки билета вплоть до прибытия на место. И весь этот процесс должен быть регламентирован». Для наведения порядка необходимо ликвидировать стихийные точки отправки и сконцентрировать перевозчиков в автовокзалах. Однако это осложняется нежеланием водителей возвращаться на вокзалы. Причина проста. Близ крупных рынков пассажиров попросту больше. Вошли, базар или шлагман, эти точки являются пассажирообразующими точками, поэтому пассажиры зачастую не, не, не хотят сюда идти, в маршрут или пешком, в автовокзал, поэтому садятся там, там. Прямо у дороги у нас таксисты стоят». Сами же водители, не желающие работать согласно установленным правилам, ссылаются на недостаток мест на вокзалах. Однако и этот вопрос решен. Для этого уже выделена дополнительная площадь. Кроме того, предлагается переместить маршруты по направлениям в Норинскую и Сыкульскую области, западного на восточный автовокзал столицы. Освободившиеся места будут отданы маршрутам в южном направлении. Эти механизмы должны навести порядок как внутри самих перевозок, так и в дорожной ситуации в столице. Стихийные стоянки мешают движению городского транспорта. «Я работаю на этом вокзале порядка 30 лет. У нас есть проблемы, которые не решаются все это время. Одна из них – это беспорядочная парковка автомашин. Это очень сильно затрудняет движение. Одна неправильно припаркованная машина может создать огромную пробку. Было бы хорошо, если бы этот и другие вопросы были услышаны». В наведении порядка будут задействованы и камеры фото- и видеофиксации. В рамках второго этапа проекта «Безопасный город» камеры будут установлены и выше названных проблемных районах. В настоящий момент мэрия города проводит соответствующую работу. Для улучшения ситуации с, с, с заторами, с неправильной парковкой и так далее, внесено предложение со стороны администрации западного восточного автовокзала, чтобы установлены камеры по проекту «Безопасный город». По второму этапу мы будем вносить предложение, чтобы около автовокзала стояли камеры. Жизни пассажиров должны всегда оставаться на первом месте. Вопросы безопасности и наведения порядка на вокзалах были рассмотрены в ходе выездного заседания комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Джогур Кукинеша. Нардайпа совместно с представителями профильных ведомств побывали на вокзалах и лично ознакомились с существующими проблемами и выслушали мнение самих водителей и пассажиров. В итоге соответствующим органам поручено в кратчайшие сроки исправить сложившуюся ситуацию. Бег Маматосамия Кулубах Хаязов, ЛТР Бишкек. Продолжается неделя фильмов до Румбека Садырбаева. Мероприятие, посвященное 80-летию кинорежиссера, проводится в доме кино имени Айтматова. Любители творчества режиссера могут посмотреть избранную фильмографию одного из самых прославленных кинотворцев страны с 1 по 5 апреля. Неделя фильмов стартовала с показа картины «Арман». Сегодня зрителям представлен фильм «Песня любви». На самом деле у такого талантливого и прославленного режиссера большая коллекция картин. Мы же выбрали его самые известные труды. До 5 апреля мы покажем такие картины, как «Деревенская мозаика» и «Плач волчицы». Хочу пригласить к просмотру всех заинтересованных лиц. Наши двери открыты для всех.